Всем привет, меня зовут Глеб, с вами сигарет нет, и в сегодняшнем ролике мы не будем делать какой-то обзор. Мы сделаем самый настоящий краш-тест, и в нем участие примет одноразовая электронная сигарета Miley Mini 2 и подсистема от компании джойтек под названием Terras one для начала мы сделаем самый классический дроп тест сбросим сначала с пояса потом с высоты человеческого тела и потом с какого-нибудь третьего там или второго этажа или просто очень высоко подкинем и посмотрим как она шмякнется об землю и разобьется или не разобьется приступим для начала испытаем майли Mini 2 Ну а теперь пришла очередь испытать «Terras One». Теперь пришло время проехаться автомобилем. Уф. Таня, машина пройдена. Нет контакта, походу. Что же я хочу сказать? После проезда автомобиля Terrasvan вроде как остался живой. То есть у него работает кнопка, у него работает датчик затяжки, но почему-то картриджа он не видит. Сейчас Андрей пытается его запустить и мы надеемся, что он будет дальше работать. И мы сможем над ним дальше поиздеваться. Ждем и надеемся. Я просто побил его немножечко обосвальный. Ну давай. Да? Контакт определенный есть, он жить будет. Ну, а сейчас можно их и заморозить. Прошло больше часа, мы просто забыли то, про что их надо достать. Мы их достаем, они очень холодные. Пробуем первый майлик. Очень густая жидкость стала сейчас горит что новый будет. А я, кстати, не знаю, это от того, что он такой холодный, мне может пары зато идет. Настоящий Ice Watermelon. Ice Water Melon. Так, первый есть. Просто же. Ну, кнопка работает. О. Ну, сенсор очень плохо работает, но он работает. Жидкость нереально густая. Угу. Ну, тянется с переменным успехом, но они оба живы. Кстати, у нас сейчас проходит розыгрыш. Все подробности в описании под этим видео и где-то сверху в подсказке. Удачи всем! Что ж, сбросим с третьего этажа. Бросок с третьего этажа. Террас One. Третий этаж. Что можно сказать? Майли... Хоть бы и с третьего этажа, и машины проехались, ему ничего не страшного. Вот, смотрите. Работает все прекрасно. А вот террас вот, чуть-чуть сломался. Ну, в основном картридж, правда. Но, прошу заметить, что кнопка у него работает. То есть, это он работает. Так что, в принципе, можем дальше над ними экспериментировать. Мы нашли сменный картридж, его поменяли, смотрите, что... Мод работает, упав с третьего этажа. Второй день экспериментов с этими электронными сигаретами. После падения с третьего этажа оба девайса выжили. После переезда автомобиля тоже два девайса выжили. Правда, у terra One появились небольшие проблемы с его работой. Но, тем не менее, и кнопка, и датчик затяжки работают. Пусть не так хорошо, как у новой модели, но они работают. Сейчас мы сделаем проверку водой. Мы опустим оба девайса в воду, только мы опустим до картриджа, чтобы внутри жидкость хоть немножко осталась, и можно было проверить как он работает или не работает а Terras One мы опустим полностью без картриджа, так что ему будет непросто первый девайс, который погрузится в воду, будет Terras One, ну что, коллега мы готовы? да, капитан все работает работает Сольки не хватает немножко Удивительно Работает Но ну, мы дадим ему небольшую передышечку Небольшую паузочку но он видит картридж. Он... Удивительно, что у него работает кнопка. Она светится синим цветом. Когда ты картридж, она зеленым. Ладно, мы его отложим на пару минут. И попробуем Майли. А теперь окунем в воду Майли Мини 2. Но мы его окунем не полностью. Мы так чисто помешаем водичку, потому что в картридж попадет влага, и мы его просто попарить не сможем. Мы же не сможем его попарить? Я думаю, будет невкусно вообще. Так, ну... Все работает. У -у -у. Он дымится. Но здесь у него больше шансов выжить, потому что у него нету ни USB-шника снизу. Ну там датчик, Ну там датчик. Ну так он начал парить похватит типа, уже мучить Что, неужели ты короче это теперь мини кальян он так прикольно булькает когда затягиваешься но он чуть-чуть работает он в нем еще правда воды очень много а у него вода в карте же теперь он работает но у него есть легкий автофайр. Я его лучше отложу по-добру, по-здорову. Мы четыре раза пытались заснять этот момент, но камера нас очень сильно подводила. В общем, эта штука продолжает работать. Она дымит, она парит, она работает сама по себе. Я не принимаю... О, опять. Опять она работает. То есть я ее уже раз в 15 засунул в воду, она не успокаивает... У меня не успокаивается. Вот, я ее отложу под... Гироскоп, ты когда наклоняешь ее... Вот, и я не знаю, как эту штуку остановить, она... <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> так, ладно. <сélок> От... <сélок> <сélок> Теперь горит световой индикатор. А, брат, а что то идет до У нас Прошло буквально минут 5 после того, как мы бусили Terras One. А, он уже вроде работает. У него работает кнопка, вообще работает идеально. Вставляем картридж и проверяем, что из этого выйдет. Это бит кому-нибудь будет хороший. Из него пара идет! А как их а как успокоить? Короче, просто ради интереса мы заканчиваем это видео. Мы, ну, как бы поняли, что они могут перенести реально практически любые какие-то такие вот непонятные ситуации. Но вот чисто для интереса, вот этот вот мод, мы еще немножко за ним последим. И либо добавим в конце этого видео, либо в описании видео добавим, что заработал этот мод или нет Спасибо вам всем за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось это видео Если у вас какие-то возникли вопросы или какие-то идеи по поводу уничтожения девайсов, вы напишите об этом в комментариях Я обязательно прочитаю, потому что читаю все комментарии, на все отвечаю обязательно Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео И подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки будут под видео в описании Уже прошло 15 минут после окончания съемок, он до сих пор работает